Дети дошкольного возраста вместе с учениками начальных классов представили литературно-музыкальный спектакль «Мы патриоты своего отечества», исполнив песни и стихи военных лет. Наш спектакль, он о Великой Отечественной войне. Там будет много сценок, всяких песен и танцев. Мы готовились хорошо. Лера Ахтемовна подготав... подготавливала нас к спектаклю.